Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я, София. Мы продолжаем визаж. Прям вот продолжаем. Вот а мы остановились как раз на собачке. Я, естественно, записываю все как обычно подряд. Надеюсь, меня слышно. Чуть позже я, наверное, буду магически с микрофоном, со звуком, со всеми этими делами. Но это уже будет потом. Так, опять у нас вот следы. Кто-то тут -то грязный валялся в нашей кровати. Ходил, наследил, потоптался и пошел. Идем за ним, идем по этим следам, чтобы втащить этому грязному человеку. Чтобы объяснить ему то, что, братан, надо мыться, короче. Надо мыться. Надо мыть ноги, надо мыть руки, надо вообще себя э, стараться держать в чистоте. И не валяться в моей кровати вот настолько вот в черном плачевном состоянии в таком. Так, а куда идти-то? А, ну тут тупик, окей, хорошо. Там кто-то есть. Куда? Туда? Хорошо! Хорошо, как скажешь. А ч, выход не надо? Туда? Иду, иду, хорошо, хорошо. А туда куда? Туда или туда? <laughs> Ладно, пойдемте сюда. Это что? Э, психиатрик Варт. Это, наверное, типа психиатрическое крыло. Так должно как-то так перевариться, да? Ух ты, епта. Дерево? О, это типа сад -то. А, это мы же там бегали. Господи, что я там это? А, оказывается, это. У нас. Над нами был этот проход, что ли, вот, этот, вот мост. Так, сейчас я его уберу. Телефон у меня опять. работа, работа, выходные. Выходные, выходных нету. Работа. Только работа. Взаимодействовать. Так, ну, открываем. Я не знаю, тут есть какие-нибудь сюжетные развилки, серии, там, типа, хорошо, плохо или плохо. Наверное, есть. Я даже знаю, по какой из всех этих развилки я <реш> Нормально, я тоже могу так кричать Пойдемте туда Не знаю, что тут так-то посветлее, поприятней, поуютней Что? Тут написано «выход, выход? Выход Выход Выход, выход, выход Выход, выход, выход о, открывается. Так, ну-ка. Я не знаю, что я сделала. Ну, я, короче, ткнула. Хорошо это или плохо, мы узнаем потом. Надеюсь. Тихо. А, нету. Нет, нет, нет, так, надо искать какой-то ключ, наверное, походов. Человек... Ну ладно. Ну ладно, раз нас никуда не пускают. Мы отсюда пришли, да? Ну ладно, идем дальше. Да, я тут свернул, потому что мне там место понравилось. Надо бы вколоть ему траквилизатор. Надо связать его! Срочно вызовите его, лещу врача! Этот, этот наш мужик, что ли, там, это, бунтовать начал? Кого-то забил, да? А, Ключик какой-то нашел. А, сбирка с смотровая! Это не туда ли? Сюда? Нет? Подождите, а где... А где? куда надо было Прям вот вот вот где-то здесь вот тут вот да нет сюда не подойдешь подойдет ну пойдем так ой как хорошо вы напали на несколько сотрудников и угрожали охранником ножом вы намеренно вывели из строя электрический щит, блокируя блокировав целое помещение, а целое крыло, наверное. Такое поведение вызывает у нас серьезные сомнения в стабильности вашего психического состояния. Мы будем жить изолировать вас от пациентов, сотрудников психиатрического стационара и поместить куда-то там терапию. терапия. Нет, никаких лекарств, это все из-за вас. Это вс... <связать> Надо мне все еще я. Подхожу к тому, что мне нужно активировать винду, потому что <laughs> часть того, что написано, я банально не вижу, потому что у меня это... Да. Висит запись о том, что нужно активировать винду. Да. Так, куда? Куда? Куда, куда идти? Ну, короче, выходим отсюда, идем туда дальше. Ну вот, да. Окей. Он опять там шатается где-то? Гаденыш. Ага, вот по следам идем, окей. А мы можем как-то немножко как-то изменить этот, этот, этот, этот момент? Пойти как-то не так, как он хочет, а по-другому что-нибудь, как-нибудь сделать, не знаю. Вот постоял у окна? Подумал и пошел в другую сторону? В ванную комнату? Туалет. Вы что ты там устроил? Взаимсь. Ты полезешь туда? Не надо. Не надо туда лезть. Я, я, я чуть теперь, ты ч. Это что? Это ручка, что ли, от этого? От какого-то механизма? Вы нашли ручку от электрического щитка. Замечательно, я счастлива. Можем мне свет включить? Спасибо. Фу. Это туда, типа, по локоть-то залез в унитаз? Иди помойся, я тебя прошу, а? Там это... Давайте чуть-чуть почистимся. Вот так вот, вот так вот. И пойдем дальше, потому что ну, это фу Это прям фу Ага, и он вышел, типа, пошел туда Ладно Идем по его грязному следу А, ух ты, это тоже открывается Да, блин, включи свет Но он меня ведет, типа, туда Ну, пойдемте по следу По, -по следу, по следу, господи по следу, потому что я, на самом деле, я боюсь заблудиться. Я не хочу заблудиться. Что-то мне подсказано. Я, я сейчас сюда зайду и... это. И меня, меня закроют и начнут это мучить. Ну ладно. нет. Ах ты ж тварь. Я же говорю, поймает. Я вот туда зайду, это же ведь ловушка классическая, классическая, классическая ловушка. Эх, могли бы пойти в другую сторону, открывать там э этой ручкой что-то, да, или нет, или сейчас пойдем. Он меня что-то воткнул, это плохо, да? Это совсем жопошно, мне кажется. Мне кажется, мы попали. Ну, взаимодействовать, господи, ну что за чудовище. Ух ты, ⁇ пта. А -а -а -а. Ну я, ну я же, видите, это. Обычно хожу по плохим концовкам. Ну и туда, а что нет? Плохая так плохая, что чё... делать? Да хорошие еще не дросли. Во многих играх, чтобы получить Хорошую концовку, нужно эту игру Пройти раз 20, наверное, мне кажется Чтобы все изучить Если ты вот хочешь именно сам То Приветики Здрасте, здрасте Так вот, чтобы получить Хорошую концовку, если прям вот сам хочешь Получить эту хорошую концовку, то Блин, они так смотрят То это нужно, да, самому задрачиться Сильно так ну, давайте посмотрим. У меня еще есть что, есть две кассеты, можем посмотреть, да, посидеть. Если меня берут, конечно, обратно в дом. Мне кажется, это. Я уже даже не знаю, мы вернемся в дом обратно. У меня там еще ключи. подожди, а я ключи взяла. А, я ключ. Я эту самую костыль взяла. И понеслась. И понеслось все. А мне нужно еще ключи взять. У нас еще одна глава есть. Так-то. Что сейчас было и не поняла? Глаз. А, ну глаз. Чувак живет у нас параноик. Он же ведь параноик. Ему кажется, что все за ним следят отовсюду. Вот поэтому везде глаза. Я поняла намек. Я поняла намек. Спасибо. Спасибо за этот маленький, тоненький намёчечек А, куда? Куда, куда, куда, куда? Я, я, я, я потерялась, мать его. Плохо. Тихо. Чувак, нет. Иди в жопу. А что делать? Ключ? Вы нашли острый нож. Это типа пырнуть его ножом. А, или глаз пырнуть ножом. Это глазу, наверное, нужно пройти. Ну-ка, падла. Сейчас, сейчас я найду к тебе проход. Как к себе пройти? Вот тут. Так. Так. Опа. Типа помехал. Ага. Нож надо было вставить в глаз. Вон оно что. А ручку от электрощитка. Ой! Господи, это. Это фонарь оттуда прилетела ко мне. Как... как вам такой поворот, блин? -мо. Как в прямой кишке, блин. Так в глазу, -мо растительно Мне кажется, он это самое, башкой просто вот черкает по потолку. Такой. Понеслось. Ну правда, ну посмотрите, он такой. Оп! И прям макушкой, макушкой. Фу, ужасно. Долго? Ну-ка шифтанём. Мне кажется, это какая-то круговая порука, блин. О, дверь, неужто? Да как-то да, уже страшновато. Ну что, заходит такой, вглядывает. Спасибо за то, что я смогла отперечь дверь, господи. Так. Куда идем? Там большая надпись Выход. Вроде двери везде открыты. Меня прям будто бы приглашают сюда. Тут все схоже на опять. Ну, все следы ведут сюда. Да. То есть это мы отсюда. Хорошо. Ага. Ага. Сюда. Ручку. Да. Да, мать вашу. Да, детка. А, или все работает уже? Все, все, все, все. Все заработало замечательно. Мы починили свет. Всю электронику. Остался один вопрос, как свалить? А еще я поняла то, что тут цикличные звуки. Я слышу один и тот же звук постоянный. Это вот звук, падающий палки. Меня это нервирует слегка. А, лифт. Лифт, увези меня. Увези меня, пожалуйста, отсюда. Я тебя очень прошу. Куда-нибудь. На, на, на первый, пожалуйста. Ну нет! Ну не начинай! Я хочу домой! Выпусти меня, а? чё -чу -чу Ты, это вообще, это что за место... этого места не помню кисть стена тут ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой, -ой, -ой. Смотрите, лепнина какая прям практически ёпта что вы что вы что вы что вы мозаика ой ой ой ой ой, -ой. все серьезно все серьезно однако ну красиво красиво красиво ну, пойдемте. Так вот. Вот это тоже более по-боличному. Такое прям, да. Так, закрыто. Чувствую, мы тут, это, будем бегать. Приветики. Картины всякие. Мы что-то как -то давно не умирали. Даже странно. Дверь открыта. Зайдем, посмотрим. Заглянем. Итак. Ракан, верно? У меня для вас хорошие новости. Учитывая ваше поведение и прогресс в лечении в последние несколько месяцев, вы сможете скоро вернуться домой. Звучит неплохо, правда? Необходимо еще кое-что сделать, но это займет всего пару дней. После всего, что случилось, вы наверняка будете весьма рады покинуть это место. Да, я, я скоро свяжусь с вами. Мне показалось ли он смеялся или не, не смеялся, или что? Это вообще было? То есть там в какой-то момент его хотели уже выпить. Да, идите вы в жопу. Хотите еще что-то мне показать? Ну, давайте, показывайте. Заблокировано! Хорошо! Глаз! Глаз, опять ты! Опять ты! Опять ты! дурачишься ну, Мы воткнули в тебя нож. Что, что начинается? Ну что, понеслось? А, теперь я могу пройти. Я могу сесть? Нет? Я не могу сесть. Я что-то могу сделать? У меня просто... Чё? У меня просто одно время туда не пускал. Ну, сюда не пускал. То есть вот тут я тревал в стенку, и, не про... и он дальше не проходил. А тут прошел. Что мне открыли? О, что? что ты скрипишь на меня? Я не могу понять, где там что-то на меня скрипит. Или где? Наверху только вот это вот. Все. Что? Вот я подошла к тебе. Я стою возле тебя. Ты мне хочешь что-то сказать? Ты хочешь со мной поговорить? Ну давай поговорим. Говори. Что? кровать лечь я не могу. Это все потыркать. Опа. Опа. Ага-га. смотри -ка, как я заметила. Сама не ожидала. Причем тут нужно именно подойти с другой стороны и просто тупо идти. То есть -то нету никакой кнопки взаимодействия, что ты должен его взять, потянуть, еще что-то. В смысле? Ты дурак? Ты дурак? Ты возьми с собой фонарь, пожалуйста, слышь. Ты дебил? В карман его засунь, Господи, до да штаны! Ты что делаешь? Фонарь, мать его! А! Блеха, муха! А! Ну как же ж так же? И дверь еще на себя открыла. Да, -мо! Как же ж так же? Ну, давай, пугайся. Чего ты сржёшь? Я так и знал! О, у них будут большие проблемы! Учитывая все, что я знаю, я легко собью с них спи... С... Вы меня слышите, паршивцы? Я вас вычислил! Эй, эй, что вы делаете? Кто вас прислал? Постойте, постойте! Нет! А -а -а! Типа его заперли. Он вернулся домой. Нашел это место. Ну, то есть, типа, что реально за ним кто-то следил, что-то было. Да? Что это была, типа, не просто тупая паранойя, типа о... И кто-то спустился вниз и просто тупо запер его в этой комнате. живем навсегда. А! вы нашли предмет из категории залог прогресса. Он теперь будет там наверху, наверное. Зашибись. Но прикольно. Кто-то у меня в потолке сделал дырку. Замечательно. Всегда я мечтала о том, что у меня в потолке была дырка. О, кассета. А, получен достижение глава Ракан. Конец главы Ракана, и он замолк навсегда. Прайзен. Была, же завершена, но игра еще так. Но это мы знаем. У меня там еще ключик. У меня там еще ключик. Здесь вот день. А в смысле? А я, а я вроде... Ладно. Х хрен с ним. Ну сейчас по по по получше стало. Не так страшно, как обычно. А? Так, ну у нас вот, еще ключ остался вот этот вот. Но ну, сначала мы давайте посмотрим э, кассеты, наверное. Это вот тут, да, вот коляска вот эта вот была, кажется, да? Ну да, эти кассеты. Еще посмотрим. Так, это наши какие-то там предыдущие? В смысле нашли? Мы, мы, мы не нашли, мы их видели уже. Так, давайте с конца пойдем тогда. Я не знаю, какую я сейчас вставляю. Что мы сейчас будем смотреть, сколько сейчас времени прошло. Нормально. Так. Это мы, кажется, видели уже, да? Ну вот прям вот буквально только что. Хорошо. Это значит... Да. Это мы видели. Дальше. Тогда вот это вот берем. Предпоследнюю. Это мы не видели. Давайте втыкать. Это у усилики на лошадках. Где-то где, где стену можно проломить, я так понимаю. Так, ну. Там типа проход по коридору. что еще? Или это все? Ну да, это все получается. Погнали дальше. Так, что еще? Давайте вот это вот теперь. Ой, это мы тоже не видели. Я, кажется, знаю, где эта решетка. Я пытался туда пробраться уже и не раз. А это типа она, что ли? Вот это вот монстр. Или нет? Ворон какой-то. Ну, типа, это какие-то пасхалочки такие. То есть мы должны это все дело выполнить, что-то найти, что-то узнать. Ну, как-то нет. Так, это мы, кажется, видели, да? Это первая кассета. Причем со звуком. Да, это мы видели. Это, это я не помню. Мы это где-то видели. В подвальчике, кажется, где-то. На полу тоже. Да? Да? Как-то... Да, что-то что что такое было. Ладно, хрен с ним, пускай он там крутится, вертится. Или заберем кассету, давайте заберем. Заберем кассету. У нас 4 кассеты. Так, этот дом пытается нас пугать, все как обычно. Что вот это такое? Так, у нас еще ключ есть, вот, как раз для начала новой главы. Ключ прикрепляем к нему зеркальцем. Это вот этот как раз ключ. А, Господи, это, это качается, а я понять не могу, что это. Так, ключ. Я теперь вы начнете новую главу. Вы не сможете перейти. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. А, ну, принимаем. Это вот как раз тот самый ключ с зеркальцем, да? Долорес. Глава Долорес. Сон разума. Ну, давайте попробуем. Это вот эта вот дверь мы можем теперь открыть, да? Давай, заходим. Внимание, старайся. Ага, да. Я уже, я уже скорее читать. Ага. Да, да вы чё, прикалываетесь. Вот так вот. А, в смысле? А где моя зажигалка-то? Меня зажигалки дадут? А! Да, ёпта. А я могу поменять, а там? дожить. Да, Блять, да закрой дверь просто, да? Где? Так, да, где, ⁇ -мо ⁇ Тут же ведь где-то можно поменять лампу. Вот она. Ихта. Так. Опа. Ну замечательно, я считаю, прекрасно. Так, вот эту дверь мы, получается, открыли. И что? Вот. Тут заблочено. Зеркало. Опа! Нету теперь зеркала. Исчезло зеркало. Убежала. Зашибись. О! Этот поворот. Так, ну с учетом того, что я практически ничего тут... Подождите, ну, она... Мы на каком сейчас этаже? Мы сейчас внизу находимся. На втором этаже тоже была... Опа. Ну, давай. В зеркальце. Вот это мощь! Так, у меня, если что, нету зажигалок. Вообще, как-то ничего нет. Ни свечек, ни зажигалок. Только, только таблетки. И все. Птички у нашей мне бы что-нибудь найти зажигалки какие-нибудь так сейчас чепоньку подождите я зайду на кухонку по-моему все зажига зажигалки и все вот это вот у нас находится где-то в подвале да братан даже не пытайся меня напугать я все равно я не я не понимаю что происходит мне похер. Сейчас, вот это вот. А, это тут. Да, спасибо, кто бы ты ни был. Мне нужно.. Вот. Вот тут вот у нас, по идее, куча-куча-куча должно быть всяких зажигалок. Так, вот зажигалка. Э -э -э, Возьмем свечку. Нет, мы поджигать ничего не будем. Подожди, подожди, подожди. Нет. А как тебя убрать-то? Ага. Свечку убираем. Еще нужны зажигалки. Хотя бы одна. Потому что таблетки у нас вроде бы есть. Это хорошо. Так, вот еще одна зажигалка. Что то на меня шипишь? Не надо. Так, это мы взяли. Так, одну зажигалку тоже убираем. Ну, может, еще одну свечку взять, на всякий случай. Пускай будет. Если что, хотя бы поставить, поставить где-нибудь. Так, вот, значит, нас а, там призывают, по идее, наверх. Наверх. А, блять. Вот она, вот она, лесенка. Я, я уже я уже начинаю начинаю путаться. Так. Все, идем наверх. Блин, а мы же ведь еще могли бы. Могли... Вс, я заговариваю сначала. Мы бы еще могли что-нибудь взять в какую-нибудь руку. Так, а где у нас там появилась? Кажется, вот тут вот, да, наверху? Да. Это зеркало отображает некую комнату в доме. О, их теперь стало больше, мне кажется. Вообще, их должно быть три, если их стало больше. А чё изучить-то? Что ты там пытаешься изучить? Ладно, у меня, в принципе, должна быть всегда одна свободная рука. Некую комнату в доме. причем где-то наверху, я так подозреваю, да? Да! Ручка в недосягаемости. Ого. Ого. Ага, угу. то есть мы должны найти что-то, что нам поможет зацепить вот эту вот ручку. Угу. Так, вот тут грязно? Что-то, что-то, ага. Так, ну тут мы челюсть, я помню, находили. Тут мы пытались утопиться. А что нам может помочь? Подождите, я помню, где-то здесь тоже должна быть такая комната, да, закрытая дверью. Или нет? А может и вот этот вот? Нет? Ты не открываешь? А. Да здесь в данный момент недоступно, серьезно. О, я даже не знаю. О чем мы можем открыть. Ну, в детстве что-то вряд ли. Я, кажется, слышу это кресло-качалку там наверху. А тут что-то оказывается даже светит. Подожди, может я зря, зря взяла свечку, ну-ка. Во! На чердаке что-то двигается и грохочет. Вот прям вот здесь, вот да. Я так понимаю, это намек к тому, что нужно что-то искать здесь. Тут-то вот нам нужно длинное, получается, да? Блин, ну и как, как, как мне допереть? Что сюда нужно? Так, подождите, я вон там свечку поставлю. Вот сюда. Вот. Зажигалку нужно беречь. Это чё? Какие-то Хорошо. А чё? Чё, чё? чё, чё, чё, чё? Нам нужно что-то длинное, чтобы, я не знаю, там вот проломить либо проломить эту стену. Мы можем вот это либо проломить стену, либо там вот за ручку потянуть. А тут мы не можем никак? Мне кажется, это что-то должно быть... Это что такое? Тут что-то а, подсматривает. У нас тоже все паранойя началась. Мне кажется, где-то что-то тут должно быть. Думаю, ее куртка напугала. Чужи. Блин. Тут есть что-нибудь? Может быть, в зеркале какое-нибудь отражение? Что-то нет. Блин, а где что искать-то? У дочери может что-нибудь херня ну это вряд ли это конечно я сейчас просматриваю это что таблетки что ли все в порядке бреда блин ну -мо я уже просто даже не знаю где что искать у меня даже как-то предположений особо... особых каких-то нету таких Смотрите, батарейки полные. по, батарейки, таблетки полные. А тут? А, может, тут только что были. Ну, мне кажется, нам намекнули о том, что, блин, нужно идти сюда. Нет? Что... Ручка в недосягаемости. Нам намекнули, то есть пошли туда. Скрипит эта херня здесь. Тут, мне кажется, еще какой-то проход. А чердаки что-то двигается, игра хочет. Как это вот спустить? Так, давайте-ка мы таблетки вот тут вот поставим. На всякий случай. Так, спустимся вниз. Ой, б твою мать! Ты кто такой? Ладно, идем за ним. Так. Где ты? Слышь, мужик, ты где? Мужик? Может, внизу? Может, сюда? Сюда? Я могу эту штуку взять, да? Нет. Или, или что? Так, это он мне просто предлагает осмотреть. Может, туда наверх? Ага, вот он, вот он. Бегу, бегу, бегу. Погодь, под подожди меня. Чего такое? Давай. Так, Кто тут что-то потерял или как? Что это? Это а, про просто... Херня какая-то. Хорошо. Идем. Ну, по крайней мере, мы нашли мужика. Мужика, который нам, походу, если что-то пытается подсказать. Куда-то направить. Где он? Мне кажется, я круг навернула. Слышь, чувак. Давай как-нибудь, я не знаю, более конструктивно будем общаться. Подожди, тихо Может, вниз у меня пытается куда-то привести? Слышь, брат Алло Я что-то я как-то это Где он был? Кажется, здесь где-то, да? Ой, секунду. Я вообще не понимаю. Он был здесь. Правильно? Я к нему сюда бежала, бежала, бежала. По-моему, он был. А, и, и все, кажется, на этом. Я пытался понять, куда мне дальше идти. При этом на фут. А соседи что-то там это бесится. Что-то я не въезжаю, что что надо? Где этот мужик опять? Может, реально в подвал надо? Вам пойдемте в подвал. Пойдем в подвал, не вопрос. Давайте сходим в подвал. О, можем даже сюда свечку поставить. Вот так вот. Пускай горит, не жалко. Все, тут уже светло, тут уже нормально. Так, ну вот это вот я помню. Ну вот, да. Какой-то странный символ заперт. Это мы с вами на кассете видели вот эту вот штуку. Вот этот вот. Помните же ведь? Да, помните? Так, сейчас Беру чуть-чуть. Ну вот. Я в подвале. Так, поставьте свечку обратно, пожалуйста. Ага. Так, сейчас, подождите. Все, пускай стоит. Вон, таблетосы. Давайте хряпнем таблетосов. Хряпнем, говорю, таблитосов. Все нормально. Все хорошо. Ну, что-то вообще не понимаю, что надо сделать. Где наш мужик? Ну я хотя бы свечи начала ставить, с некоторой периодичностью. Сюда их, по-моему, тоже надо ставить, да? Можно, по идее. Ничего, они у меня кончились. Или мне сюда надо? Что вы от меня хотите? Я еще не понимаю. Вот еще свечка. О, о. Ладно, с фотоаппаратом это неудобно. Б будем честны, с фотоаппаратом неудобно. Вот совсем. Аше, дайте, дам его. Вот. Уберем, ну, ну, нафиг этот фотоаппарат, конечно, весело задорно с ним гулять, но нет. Ага. Ну пойдем сюда. Опять мы пришли то же самое место. А! Ч Чё надо-то, блин? Вообще ничего не понимаю. Серьезно, я как-то это в, в таком состоянии, какого-то, не знаю, тупения какого-то. Может, что-то найти, блин, надо? Я, я пытаюсь что-то найти, но как-то это... Так, мужик нас отсюда вывел, насколько мы помним нас повел сюда сюда сюда вот так вот туда вот тут мы его видели свечку что то поставлю тут на всякий случай пускай стоит да поставь ты ее что не ставится ну ладно ну ладно так шибы тогда не буду ставить может сюда хотя бы Ну. Все, пускай это светит. Стоит, светит. Или давайте туда куда-нибудь, наверху закрепим ее. Подожди, иди сюда. Да срать. Сюда вот зацепим. Опа. Короче, как-то так. Я не знаю, куда. Тут что? Тут мы только что будем. Ну такое. Ну такое. Но, реально у меня такое состояние. Туперия. Полное. Полного туперия. Я не понимаю, куда идти, что надо делать. Может быть, я опять в эту вот дверцу нашу зайдем. Вот-вот. Вот в эту. Вот, вот, в эту. Попробуем вдуплить. Может, тут что-то есть? Ну, нет. Может, мужик где-то наверху? Что? Что случилось? А, блядь, радио долбанное. Просто сколько сейчас времени? Но ну, я даже не знаю, наверное, я сейчас э, закончим с вами. И я попрось гуглить, потому что я не понимаю, что надо делать. Мужик, просто он пропал из поля моего зрения. Я, мы, я его потеряла. Вы, можете знать, куда, что, как, зачем, почему. Ой, я вообще не понимаю. А ты чё задолбил-то? А где это? А, нашла. Ой! Ой! Спасибо! Ой! Ой, что то я это, да. Все, наверное, да, закончим на этом, потому что, ну, как-то это... Как-то это тупость какая-то такая вот. Такая вот. Что-то не пошло. Что-то не идет у меня сейчас, наверное, я буду гуглить, чтобы сохранить побольше нашего вашего времени, моего твоего, чтобы все было хотя бы побыстрее, чтобы побыстрее разобрались. Ну потому что тупое хождение, это, ну это ну такое себе, ну ты ну, как бы понимаешь это вот. И без моих всех этих реплик Ну, как бы, ну, все понятно тут я, я сама сейчас пока... Ну, как бы, я смогу Это решить, но для этого мне нужно походить Побродить, а вот, как бы я, У меня уже сейчас выходные дошли до того, что Я и работаю, и записываю И работаю, и записываю, блин И как-то, блин, это все вообще-вообще не весело Как-то так Все, спасибо за то, что были Смотрели меня, оставляйте свои комментарии Ставьте лайки, до встречи со всеми в следующих сериях Всем спасибо, всем пока-пока